трех этов рун. 24 руны разделены на три группы по восемь рун. Первые восемь рун, в первом эти означают базовые силы, которые вложены природой, самой природой в человека. И руны этого эта будут пробуждать ваш вас эти силы и проверять их проявленность, то что они, наличие их есть, а вот проявленность есть ли, не заблокированы ли они, не погашены ли они, не зафиксированы ли они в определенном стазисе, определенными правилами проявления. Без рун вы это не узнали бы, а с рунами узнаете. И не просто узнаете, а получите понимание, что вам дальше нужно сделать для того, чтобы эти ограничения снять. И вот работа с ограничениями будет у нас на втором Эдтирун. Второй Эдрун как раз и предназначен для того, чтобы наработать определенные инструменты, прежде всего инструменты своего собственного сознания, волевые и магические, которые будут помогать вам лично индивидуально снимать эти ограничения, не надеяться на высшие силы богов, не надеяться на магию, что она, мол, сама все управит, а надеяться только на самого себя, на свою волю и на свое воинское мастерство, убирать самостоятельно уязвимости из своего сознания. Для этого будут специальные руны и конечно же специальные инструменты. И третий, Эд Рун, самый последний, будет говорить и учить вас достигать результаты, которые, конечно же, основаны и на пробужденных силах в первом эти, и на наработанном инструменте и мастерстве на втором эти. Все это в совокупности покажет вам, как вы можете более эффективно взаимодействовать с этим миром. То есть ваша профессиональная а, особенность, ваша магическая профессиональная особенность будет проявлена на третьем эти. После каждого этого мы будем останавливаться и обсуждать, фиксировать результаты. Так, чтобы к последней руне, к руне Дагаз, мы пришли уже с абсолютно сконцентрированным в точку сознания, которая пройдет через узкое горло Дагаза, которое пройдет через точку бифрукации и трансформации и трансформация свершится. Чтобы вы опять вернулись к первой руне Феху вернулись к ней с осознанием собственных прав и фиксацией собственных прав в этом мире. Таким образом, руны в нашем сознании будут замкнуты в кольцо, такая лента Мёбиуса, которая бесконечна, как бесконечным становится время для вас, как бесконечным становится процесс познания для вас. И эти руны, свернутые в, концу, в кольцо, будут представлять собой постоянно действующую программу трансформации и мгновенного пересчета всех новых данных, которые появляются в вашем сознании. Они словно бы мгновение, через мгновение пролетят по всей линии футарка и приведут вас всякий раз к новому результату, к новому пониманию, к новой фиксации прав, к новому умению, к новому мастерству, к новому знанию. И все это будет происходить в доле секунды. Поэтому длинный путь, который мы с вами пройдем, Подгружая руны в себя, вживляя их в себя, в конечном итоге даст нам эту законченную программу преобразования по всему старшему футарку.